Yeah. Вот моя команда. Потратил, кстати, я перевязки. Токсин у меня было 3 перевязки, 3 токсина. Вот одна перевязка осталась. Вот. И как бы потратил я. Для... Будет еще сложнее проходить его сейчас. Я попытаюсь пройти в один персонаж его, потому что не получается в два у меня нихуя. Вот. Поставил. И я тут хочу выполнить достижение вернуть в игру 15 друзей. Достижение, зовущее в битву. Вроде называется оно. Но для этого нужно почистить друзей, удалить всех фейков, ботов, игроков, которые полностью забросили игру, которые даже не заходят на свою страничку ВК. Потому что таких людей как бы смысла нет у себя держать в друзьях. Тех, кого возможно вернуть, я постараюсь вернуть. Кого нельзя уже, я уже не смогу вернуть. Потому что у меня тут все засорто, полностью засорто. У меня тут 230 человек, которых я могу вернуть в игру. Но из них где-то, не знаю, человек 30, наверное, только можно вернуть по-настоящему. Вот. И даже я свой фейк не могу вернуть, потому что он не ищет меня здесь, не показывает списки, списке, потому что все засверто как бы. И я хочу освободить все вот это здесь. Чтобы можно было посмотреть самого себя. Вот, и вернуть самого себя в игру. Фейк свой. Для этого я специально страничку забросил, как бы не заходил на фейке чтобы вернуть но пока что не получается потому что надо чистить никак времени не найду вот и поехали проходить короля мертвых вот я надеюсь я пройду нужно максимально сконц сконцентрированно играть так закидаем чтобы он не уронил нас там, случайно как -то. Каждое хп очень решает. Здесь главное просто выжить до тех пор, пока не убью короля мертвых. Все, я задробил его, считайте. Ну, этот ход надо сделать, да. Потому что три кувалды его не убьют в сторону. Надо как-то его еще уронить. Вот я думаю сейчас дать газовую ему. Либо... Или, или три кувалды дам, или, или газовую дам. Вот видите, он заюзал, еще меня зауронил. Снайперкой вставал. вставал я очень плохо. Нужно было вставать в другом месте. Но я это учу, я это учу. Не получается, короче, сейчас у меня, видите. Нормально, нормально. Не получается кинуть газовую, потому что заюзал. когда кинул газовую. Но... Ну вот так, короче, пойдет. Вот вампиризм есть. Немножко реген идет, но слабенький. Если реген слабенький, но все равно есть что-то. Вот он промазывает, потому что перча стоит моя. Все, надеюсь, я тут выиграю. Ну, вот видите, сколько хп снимает. Гандон ебаный. Так, ну здесь ставлю... Нет, лучше не ставить. Валять, как мне сделать? Ладно, минку поставлю одну. Для того, чтобы я мог какую-то вот дать ему. Ну и перевязку последнюю. Изую. Вот. Зареганировался хоть как-то. У меня есть три хода, чтобы добить его. За два хода не убью его, а за три должен добить. Я не уверен все равно, потому что... Блин. немного много снимают очень. Видите, как много снимают. Ну еще так сделал. Ладно, два хода. Окей, два хода. Блять, что мне сделать? Ладно, я кидаю газовую сейчас. Она... Но меня просто убьет сейчас. Что я могу сделать, если меня сейчас убьет? Ладно, я балку поставлю вот так. ухожу вот сюда не знаю выживу не выживу не знаю потому что я могу спокойно сейчас убить ну вот видите выжил как-то кое-как не знаю как это произошло Сейчас бы стазис, надо было стазис брать. Правильно, вот если бы я взял стазис, я бы выиграл тут. А так, смотрите сами, скорее всего, проиграю, при, скорее всего. Тут главное, выжить просто и все. А дальше просто аккуратненько играешь и все. Избегаешь урона. Не знаю, пацаны, не знаю. Может быть, я выиграю его. Использую все что есть. Я вынес его, да, я вынес его, ну, смотрите сами, то, что он сейчас может убить просто, и все. если меня сейчас убьет, я выжил, пацан, это хорошо, что я выжил, я, я мог и проиграть, на самом деле, надо было атомку брать с собой, конечно же, ладно, я использую печать воскрешения, печать воскрешения, где она у меня? Так, и... Э, я борюсь вниз. Сейчас нужно максимально избегать любого урона, любого абсолютно урона. И нужно убить этого пидораса вот как-то. Да, с таким арсеналом, конечно, тяжело проходить этого босса, но как? Относительно тяжело. Так, окей, <coughs> что я могу сделать? Вот эта турель еще мне, я не знаю. Но я поставлю все-таки ее и затравлю. Надеюсь, то что я выживу. Мой мелкий зомбак выживет, если он не выживет, то он должен выжить. выжить если он не выживет он выжил но блин попал все таки меня ну вот видите турелька уронит хорошо нормально Вот какие-то хп снимает так я даю переход хода и беру ранец где ранец и даю пувалду Для того, чтобы убить его. Ну вот, видите. <coughs> нормально еще. Я думаю, я выживаю сейчас. Да, я выживаю. Отлично. Нормально, нормально. Сойдет, сойдет, сойдет. Турель помогает. Турель зарешал. так. Окей. Okay. Балка базуки нету. Ну я вызов подкрепления дам, ну что я теряю, пацаны, что я теряю. Я знаю то, что как бы так никто не проходит, ну я и так не, не использую нигде его. То есть у меня и так валяется он в арсенале, считайте. пустую. Зачем мне экономить его, зачем, мне и так не нужен, как бы, я знаю то, что это прохождение с вызовом подкрепления, ну бред, да, согласитесь, то, что раньше было круче. Но зачем мне экономить? Зачем, скажите мне, экономить, если я могу использовать вызов и пройти 100%? Зачем? Поэтому использовал и все. Говорите, что хотите, говорите, что я ну бас там... Просто так никто не проходит, как бы, я знаю, босс легкий, как бы, сам по себе, ну у меня нету хорошей команды, нету арсенала хорошего, как бы, поэтому я использовал вызов. Ну что такого в этом? Ничего такого нет, как бы. И то у меня, видите, и то, как бы, не очень получается, как бы, у меня мало как бы, все, равно, как бы. Так, ну я сейчас, короче, просто убиваю заклинателя этого. Особо сильно даже он не повлиял на прохождение. Я бы и так прошел его. И без вызова бы прошел, Потому что я просто бы их и тратился бы от него, и все. А потом в конце просто бы аккуратненько побывал бы всех по одному. Так. Блин, дробовик. Ну я их только хуже сделал. Видите, хуже только сделал. А, сейчас я беру глубокую заморозку. Хотя, скорее всего, рано еще. Да, еще рановато я сейчас. Или нет? А, беру глубокую заморозку. Не, рановато все-таки. Я что-то не хочу сейчас брать ее. Сейчас хочу процентов убить этого пидораса. Кидаю газовую еще одну. Все, убиваю этого заклинателя. И следующий ход я уже нет когда будет ходить у меня клик потому что у него урон к холоду есть да а нет урон к холоду у него нет у него защита от холода есть я уже перепутал вот. тогда можно черпаком использовать не черпаком не буду потому что не хочу беру когда использую что я использую можно вертолет чисто для а, такой якорь поставил ладно вертолет использую так ну вот так вот этого глубоко добьет нормально все сойдет вот такое прохождение дорогие друзья мертвых достижение инквизитора уничтожить оживших 50 зомби так не знаю что там не получилось скриншот сделать вот у меня сейчас 24 уровень будет ага, давайте перейдем на 24 уровень надо сыграть одну миссию Даже здесь на миссии не хочу это раньше было прикольно вот такой четенький вынос я даю ну и вот у меня 24 уровень для того чтобы серия была еще более интересная получаем новый уровень 15 антитоксина 15 перевязок 15 ключиков 15 мутагенов, 15 эмблема очки памятов там не знаю так броня здоровье, фузики, боевые жетоны, ставочные жетоны боссов. Вот. Ну, кстати, сейчас я запишу прохождение призрака для него. Ну это уже в отдельную серию запишу, прям сразу же.